Итак, поехали дальше. Сейчас мы с вами перенесемся в уникальное, ну вот в общем-то в интересное довольно таки состояние. Вот мы там увидели, что в состав входит в пион, да, и очень важно. Вот, композиция состоит из этого букета разных ароматов, и каждый вносит вот свою лепту, да. Огромная доза пиона на коже, это сейчас я про, про наш аромат говорю, дает сексуальное звучание и вызывает мгновенный восторг. Вот первые ноты, когда мы слушаем Рио, идет вот эта большая доза пиона. Просто когда, знаете, когда мы не обозначаем ингредиент, ну, вот в общем-то, мы видим образ, потом как-то концентрируемся. И сейчас мы просто прям, знаете, вот детально как бы вырываем из него. вот, Эту, так сказать, составляющую. А что же получается в итоге? Поистине кольтовый парфюм, который основан на молекуле а, петалия. То есть что такое молекула петалия? Это нота или молекула петалия имеет неповторимый аромат пионов, нежный, благоухающий, чувственный и невероятно элегантный. Еще древние китайцы утверждали, что в одном цветке пиона Соединилось 100 роз, поэтому и выбрали именно его, королем цветов. Нота питали отличается насыщенным, глубоким и многогранным звучанием, в которой каждый узнает запах ландыша, сирени, липового цвета, меда, пряности или гвоздики. То есть в нашем аромате именно вот в рио вот вот это такая молекула питали она знаете как запакована красиво упакована, и как будто бы там пионы но потом вот, знаете как, как вот алмаз он играет разными гранями иландыши, ландыши сирене липовый вот цвет и мед и пряности и гвоздики но на самом деле когда люди вот на слух принимают, нет, я не люблю цветочные мне это не надо ну, понимаете? поэтому очень важно сначала его слушать ну, может сами профессионалы в этом, да, поэтому мы детально разбираем. И вот именно молекула Питалия, которая производит аромат пионов, розы, грейпфрута, это всегда запах пиона воссоздать с помощью натуральных компонентов невозможно. То есть, смотрите, сам пион, сам пион, его невозможно воссоздать запах чистый. Это в молекулярном формате, с химической точки зрения, и поэтому его можно воссоздать через вот огромную вот такую композицию, да, вот такую вот мозаику разных ароматов, которые и называются молекула питания. И поэтому Рио вышел очень ярким и обычным, получившим свою долю, ну, прямо такие обожание. И действительно, даже мы смотрим, как принимают наши клиенты, у нас очень хорошо вот крикнулись мужчины. Вот, итак, поехали дальше. Следующая нота – это персик.